Здорово. Сейчас я нахожусь на своем основном аккаунте, где уже одну вторую, первую золотую. Она была, так бы я почти доходил до второй золотой, ребята, но сегодня я расскажу, кто не знает, я хочу дойти до алмаза, второго алмаза и сразу купить вот скин. Мне очень зашел скин на Пайпер, бабочка Пайпер вообще охрененный скин, ребят. Напишите в комментариях, нравится вам этот скин или нет. И если я успею за эти 40 дней дойти, я запилю видос и сделаю стрим. Ребят, это будет, наверное, очень сложно, потому что сейчас я еще записываю со озвучкой. Ролик не записался так, как нужно, но я не знаю, что-то на что -то строил не то. Но я думаю, вам все равно как бы я все равно сейчас озвучу. Кстати, вот мой клан Showdown. Заходите, 1 апреля будет конкурс. Об этом чуть-чуть позже расскажу, потому что до апреля еще есть Дни. Когда можно записать, подписывайтесь на мои соцсети и подпис... и заходите в клан. Принимаю, вот. Э -э -э. Даже вот здесь, смотрите. Шолдам, шеде, бицуха и шеде играем как лучшие мейнер, заходи в клан. Ребят, здесь уже есть люди, поэтому если вы не хотите пропускать мои ролики, то заходите в этот клан, ребят. Потому что клан охрененный. Если я успею за это добыть до алмазной лиги, то я, конечно, это сделаю. Ну ребят, мне нужна очень ваша поддержка. Прошу, поставьте вот все по лайкосу, потому что очень хочется, чтобы было от на лайков и просмотров. Ну и, конечно же, подписывайтесь, кто еще вообще не подписан. А если кто, вы меня хейтите, а то, что у меня такой клан. ребят, это мое решение. Я принимаю до 10 тысяч. Я хочу хороший клан добить, не хочу какой-то... Ботовский клан, понимаете Я хочу нормально себе добить такой клан Поэтому, ребята, ждите Не пропускайте видосов Ну а с вами был я, Леон Геймс До скорых встреч И ждите еще, еще роликов и стримов И переходите на мои все соцсети Пока